Всем добра, добротного. Ловил на три палки. Трофейный судачок клюнул на эту приманку. Вот маршрут. Подробности в описании. Вот улов. Христос воскрес рыбаки и рыбаки. Не хватай, не чешуй трузь.